Дима, сколько тебе лет? Мне 22. А а тебе? 25. Mm -hmm. А тебе сколько? А вы знаете, что сейчас самое время покупать ананасы? Сколько? Спросила, а? Девушка, мне надо отвечать на вопросы, на такие. Сколько? А если ананасы вместе с клубникой есть, это вообще самый сок. Если попробуйте. А лет сколько тебе? И перевод тему. Про ананасы что-то? А если вы еще будете их резать, про... Ну вы скоро! Ну быстрее, ну можно, а! Да сейчас! Скоро! Достали, а? боялись, с короткими волосами, торобик то с длинными волосами. Мальчики, девушки, ну все равно. Не, дай... не могу Сюда. же я уже попасть. Слушай, а ты кого-нибудь представлял вместо меня? Да нет, а ты? Да нет, ты что? Супруги друг к другу все время. Постоянно. Мегафокс, Фокс, стоп харди! Козлина. стерва! Сила воли, сила воли, я не буду есть этот красиво выглядящий, вкусно пахнущий пирог, потому что я не хочу поправиться, я не буду, я сила... А худенькому брутальному мужчине можно даже ночью есть, всю ночь. А я не поправлюсь. Брутального мужчины в резинка, блин. С длинными, как они обыгрывают длинные волосы, вообще здорово. Калин, ну че ты как? Я даже не знаю. Три, три полоски, ем, я-то подумал. Адидас, это просто Адидас. И танцует. Не беремен. На, копоту из себя не выпить. М -м, девочка нормальная. Девушка, вам холодно? Очень сильно холодно. Ролик какой-то осенний, по-моему, уже снег уже в Москве. Что-то осенний ролик. А мне нет. И куртку не дал. Братов, у меня для тебя подарок. Зачем больше лак для волос? -мо, на его Осину. Ну, такой. Это юмор, ну, обычный. хе специально. Вот Горше не было бы и, блять, юмора бы не было. Что ты мне подарила? Спасибо. с мне пододелал? Спасибо тебе большое. Ты меня смотришь? Да, нажимай. Слайдер. Лайки смотрят, да. Вот, блин, такая хорошенькая, как Где? Лайки. Ну да. Ну, самое главное, хоть где смотрит. Прикольно. Думай про супергероев не всегда положительно влияет на людей. Ай, чертов пауку укусил. Может быть. Канди-клаб, что ли, это рассказ? Тогда. А, нет, тогда. Стендап. Мне кажется, это стендап чей-то. А, а, паралич. Я... Я купила новую плойку! В жопу твою плойку! В жопу! Да ладно, а мальчик, ну, идиот! Я мальчик! Не! Она ему волосы расправила? Ну да! Ёмай, ну да! Идиот! У меня есть яички! Ну, То есть не разносишь? НЕТ! Карина! Дай поправку! Что тебе подари-то? Ну, намекни-ха! Подари бриллианты! В золоте! Не знаю, как ты еще намекнул. Ну, а с этим у тебя что? Фея в лицо пукнула. А подарит тебе что? Ну-ка, сот будет. Золо... Золотом, бриллиантом будет новый вайт. Скоро. Если ваши враги вставляют вам палки в колеса, кинем цветы на могилку. Прикольно, зачем? Вот такая тут сверкающая елочка, а здесь сверкающая девочка. Ля какая? Ля. Ля бриллианты. Вообще здорово. А... Знаешь, что делать, если высыпали прыщи? Понятие. А... а она знает. Бриллиантами за... замазать все. Ну нахуй ты меня пиздишь? А что вы заказали? Ребрышки. Ребрышки, а ты что заказал? Что она хочет, блядь? Поближе встаньте. Не выкупают, что маска опять. Мы сейчас тебя заживем. так мальчики умные. Я мужчина в доме. Как я сказал, так и будет. а Да, ты мужчина в доме! Надо же попонтоваться-то перед друзьями-то. Я босс, ё я в семье босс. пицца такого маленького. Да нет, не, не маленькие, тупые. ни в чем? Пицца постоянно, нет. Ну, можно кого-то другого заведу? Ну, другого можно. Лучше ты бы на собачку бы согласился, на маленькую. Милый, милый! Гори, что? <клес> Смотри, я завела. <клес> Классный, да? <клес> а, а, а можно тебя на, на секундочку? Огромный зверь, ё-моё, ведро, наверное, ест в день. Пицца? Жить с нами. <свист적> <свист적> это Вася, он будет жить с нами Ну ё зачем он? Помогите Да Ему а друг... сдувает просто от таких речей Просто сдувает, вон Все шарик теперь, задми в руки, держи вверх, и то, о чем ты думаешь, появится у тебя в как вы угадали, что она о нем думает? Я не думала, это про Карина думает о доме. Карина. ты очень красивая. Красивая. Красивее, чем вчера. А завтра будешь красивее, чем сегодня. Идем, самый красивый здесь я. бабу. Самая красивая Карина в машине. Это двойка Бобби, я хочу еще. <схи> <схи> <схи> Ух, блин. <схи> <схи> Испугались телефона, посмеялись над телефоном. Ух. Болец сдал и спрошу, спра... спр... Спр... спрятался за Гошу. Здрасте. Дами... А голос как это самое. Наша Раша. У строителя. Слушай, что ты в поводу? Давай мы в ресторан зайдем? Нет. Yeah. А, давай мы... Да, не это дорого. Лучше мессенджер переписываться. На расстоянии. Пока! Гуля, да? Девчонки, мы вместе с Беллой подготовили для вас подарок. Вот эту замечательную пудровую сумочку. А чтобы ее получить, не. А мы не хотим эту вашу сумочку. Пудровую. Вот, замечательно, закарина. <свяк> стой, стой, стой! Великолепный костюмчик. А ну подними. Карина! Грансовки не переодела, е-мое, царица. Я не хочу, я тумбли! Знаешь, что я хотела тебе сказать? Книгу переверну. А, да-да, Сереж, я люблю тебя не за деньги. Артем. А, а, Артем, я люблю тебя не за деньги. На тумбочке. Я люблю тебя не за деньги. Это значит, дай еще денег побольше. Спасибо. Карин, ты еб**лась! Да че, ну смотри какой классный! Смотри! Вот! Не, ну ты совсем ебобок! Обыкновенный, нормальный, стальной унитаз! Здорово! Ебобок! На, Короче, тебе блять. Говори! Тема такая, подбили меня на спорт. Вот он подбил. Два миллиона мы поспорили, что до конца этого года я буду стабильно три раза в неделю посещать сау. Проебу, не проебу, посмотрим. Что мешает? Я в мое время много у вас Она хочет, чтобы проебал. Нет! Поехали на машину. Я сейчас ту лет схожу и приду. Подожди, только начинается Очень надо Да подожди, поехали туда все-таки в машине. Ладно, сходи, сходи. Нет, уже не надо. В смысле? Болтал, что уже все сделала здесь на диванчике. И начало пахнуть. Нормально так сняли, синхронно. Нахуй меня смешали. Смешали меня Да вот так здорово смеется, как обычно, только че не танцует сейчас. Давай, Диджей, вруби музыку. Диджей, вруби музыку. Ну Но в ноту не попал. В ноту. В ноту. В ноту. Ну, а вы же армяне, емай. Конечно, что-то в признашение такое. Не попал, так Я сейчас не ебнул. Я сегодня в 22.00. Лакомазим. Но зато так здорово рекламировать Футбол. И не футбол тоже, господи, болельщик. Атлетика! Не кричи так в ухо, хотя кричи, потому что это будет крутейшая мать, бля, это локомотив Атлетика, не пропустить это важнейшая мать, если ставите, то с надежным букмекером 1xbet, поэтому скорее... Вот так вот, 1xbet, ну, идет осень полным ходом, боец Дауэс. и Давыц записывает осень, песню, вот так, я уже говорила, каждый день что-то играет, не говорит, как... Записывает, как все сочиняет. Что, как делает? Смотрим Карину. Талантливый человек. Можно послушать ВКонтакте.